Пегаз, перемести его! Да, без проблем! Так, а, угу. э, Рюка, выбивай браслет, пчела, парализуй его! Нет. Расслабивай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, у тебя очень красивый панцирь ходит. Ладно, все, а, супергерой, а, потом позже встретимся и заберу ваши камни чудес. Встретимся на этом же месте. Встретимся на этом же месте. Ведьм в... В, древнем... В, древнем... в древности сжигали на кострах. А у меня поджог. Я. Нормально. Тики. А, То есть вы типа не хотите, мой талисман, забрать, да? Слушай, и мы. Пойдем уже когда-нибудь. пора. Ладно, домой. Ты ваю, пацан. О, а ты? Так, что Привет. Пошли, пошли это Короче, в нашем мире? Видимо, этот заболел, скоро проснется. Так вот, пошли, пройдем сюда. Так, так, О, так. Ой-ой-ой. <сёж> Мистер Бак. Мистер Бак. Мистер Бак. Бак. Бак. Здравствуйте. Я нашел по постоху. Твою а? шка... шкатулку. Какая шкатулка? Какая Что Что шкатулка? Я ты Мистер идт. Я только хотела рассказать молодому человеку, что Дим я бы, я хранитель Олег, одинаковые люди. Ну ладно, видимо, меня и так рас раскрыли. Кто вы такой? Я, я, я, этой шкатулки. Из, я из Японии. Слушайте, тихо, <гас> я... <гас> <гас> там. Да, да, да. Вы хранитель я охранитель шкатулка у меня, да? Снова. Не-не-не, то приходите позже. Надо неч... Шкатулку нашел, я, так что отсадьте. А можно вас посох подержать? посох, обойдешься. Да, Пожалуйста. Опа. А что вам нужно? Снова. Ааа, я никакой-то лесман не терял, если что. Так, срочно. Э, Хорошо. Да, Хорошо. Мне нужно мне, мне нужно шкатулку, шкатулку, шкатулку. Сейчас, Дядюшка, не подходите. <с absorbed> Кажется, у вас это а, где где? Ты, Талисманы. У меня талисман украл! Где ты... талисманы? Ты у меня украл! Показывай шкатулку. Где uh, я все? У вас есть ровно 5 минут притащить все талисманы в шкатулку. Так, слушай, не теряй ни секунды, давай! Трансформируйте, давай! Не знаю, как вы будете отсюда выходить. Найдем способ! Давайте, давайте! На! Эй! Подарок от хранителя! О, спасибо. Так, так, так, так, так, так, пришел настоящий. О, я... так, пришел у вас следующий. Так, мне, мне пора камушек ухаживать. возвращать. Мне мне, мне пора камушек возвращать. Вываривай, давай, давай. давай, Держи. Так, И... Лок, пошли, идем. Это что за старичок? Она... Так, <свист> мне надо еще... Так. <свист> <связывание> пчелка моя пчелочка, этом... пчелочка пчелочка пчела пчела пчела пчела дорогая дорогуша, дорогуша. пчела пчела не твое дело а беги в магазин украина так с это... пчелы я заберу так а. окей давай иди, происходит ты можешь туда отправляться хорошо остальных забрал так я забрал только у дракона у меня очки есть, у меня очки есть. Так, У меня все карты. О, привет, так разделяемся, привет. Тоже домой можешь не можешь попасть? Да, карапас, да, карапас, да, карапас, Карапас, вроде забрали ко мне чудеса всех, Да и... То, что у нас происходит, вас не касается вас не касается. А, ну, раз, делаю, не не а? А? А, скоро делаю вторую. Здрасте. Ну, давайте проверим, вы что вы на Ладно, хорошо. А, О, как, не ну, да, да, да, да, да, да, да, да, не хватает. До да, ну, кстати, да, талисманов и до два, которые да, да, да, Нету где суперкут? А, суперкот, а где у меня полочки, я там где никаких Где? Где? Где? Где? я Где? Где? Где? Не видел Далесман, я тебя. Же до а, пап... Добери себе. Ты хорошо справляешься. Спасибо. Это -то, мне тоже надо будет. Э! Я я Менедовь. дам. Дать здесь. Да он еще. Он видит. Что возле моего дома так интересно находиться? Слушай, слушай, надо обязательно надо талисман свиньи обязательно. Приветики. Привет. это Привет. Приветики. Я тут у вас чуть погащу. Мир Привет. Привет. вас Привет. Привет. Привет. Привет. Ну, а мы разберемся. разберемся. А, не надо разбираться, это ничего нету. Это мастер и как вас. А нету, что... нету. Ну, ладно, так, вы Как вы потеряли бидеву? А, нет! Какой а, хранитель? В НПП, Слушай, меня хранитель такой Ой. плохой. Я хранитель. А, это мистер Бак же хранитель. А, да. Там, там наверху бекон, бекон, бекон, бекон, бекон, бекон, бекон вроде жарят. Да, да. наверное, просто бекон запахло, поэтому это. Я пока этот пойду. Ладно, вверху, я да, тут пойду вас... спать ложиться. Да. У нас спокойной ночи. Я тоже тут, неподалеку. А Талисан, вот здесь... здесь жду Иди, Мы да, заберем когда-нибудь, его, да, не переживайте, да. Трикс уже забрали да. и. Зачем ты записал? Я не говорил, что Ластерикс. Их мы никогда не теряли. за Здравствуйте. Ну, мы Так, где этот жареный бекон? Ай! Да, корочки. Ой. Так, еще нужно поговорить. Да, видимо, не понимает, Мама, что что -то домой. сможет. Не сможет. Бак, Мне кажется, надо сегодня бекон поджарить. Да, не бежим а бежим Ты хороший. Я... Ты О, о, о Пойдем быстренько. Бежать. О, бежать. Но... Короче, а... да. бебак, Я понимаю, что я не смогу. Не смогу быть больше. Уйди, пожалуйста, Алису, пожалуйста. Пожалуйста, мы ваши ваши... О, <связь> пожалуйста. Может, можно отдать моему брату, который должен за принять так ему Нельзя. Почти Надо на крышу на крышу тут где-то бекон хотел. Да. Не Нет, нельзя. Пожалуйста. Нельзя. Ненавижу тебя. Здравствуйте. Вам помочь? <съем> <съем> этот а, а, Так, нам нужна схема, бра а, О, надо, Мне... надо, надо план придумать. <съем> Мистер Бог, прием, да, план обдумаем. <съем> <съем> Мистер Бак, миссипак, интересный... <съем> съебок, У меня есть планы. <съем> <съем> надо как-то ее подманить на что-то, на Окей, окей, собираем. Мы пока что с пчелой пойдем его искать. Пчела, за мной. Так, мне, нужны тот, за мной. мне Пчела, говорили, да. что был троянского коня. попробуй. Да, а каждую я... полу попыскать. Она не должна далеко отсюда быть. Ой, слушайте, вы как-то считаете сейчас его, старичок? Так, ладно, пора собрать команду. Месье Бак. Слушаю, старичок. Вернитесь и уберите шкатулку. Да у меня дома никто не ходит. Появился бражник. Чувствуете. О прием, прием. Мистер Бак появился бражник. Прием. прием лучше. Ладно. В принципе, мы знаем, то, что бражник и, и какая это один и тот же человек, так что сможем их вычислить на ю. Ладно, была не была. В принципе, ш -э -э тренским мы сможем. Вот этот... Так, дикет запиши, у тебя. Так, как там говорил Детской Устье? Если не сможешь, не сможешь. А, Ой, какой хороший. Да, ладно, пора собирать команду. У тебя была. Пчела, давай, лови его. Ядоровый Пчела, близько, близько, близько, а, нет. Ты Пчела ближе сюда, ближе ко мне. Пчела, ближе Пчела, ближе сюда. Ты мне уже его я забрал а... видимо то что я забрал его нам нужно лошадь, чтобы ко мне прийти. <свист> так, ну <свист> мне нужна лошадка <свист> ладно все таки придется а <свист> <свист> у меня есть другой другой дольсман подойди ко мне поближе Бражник, иди сюда а, не пора перезаряжать реками чудес. Так Дракочек. я про тренинг. Про какого я троянского каталис? Да. Ну, по шерши. Ну, ну Так, если бы память, мой троянский коль должен видеть свой цар. Вот сейчас среди кислот. Слушай, чей не знаешь, я случайно не могу списке, конечно, использовать э, сухие выльма. Ты не можешь, пока ты такой мелкий. Ты тупица, почему ты, тупец, ты... убил? Мы его ну, да. потеряли. Через пять минут ты перевоздишься Хорошо, я... что дедушка не... Я рыбы. могу телепортировать к тебе, помощью координат. Вот. вот он. Так, я... Здрасте. О, а, миссия мышь или Тут, миссия... А, Ой. Миссия съемышь, да. Как... Иди, я на перемирье. Да, на есть. перемирье? Если ты на перемирье, мне, пожалуйста, камень Хочу отдать тебе тал талисман один. Да, стой, не бейте его. Дракон, дракон, пегас, не бить. Погоди, давай сюда. На крышу. Так, пегас отошел. Э, отошли все. Я на всякий случай буду поближе Усли все, ушли. Ко мне только подходит, Куча. только ко мне черепаха. Камень чудес. Давай, давай. Ты не страдал, вот тебе дай. Мне не дай, нуж... мне нужен его талисман. Банзель. Тихо, стой. Это, это для уверенности, это не ловушка, это для уверенности. Камень чудес. Иди, можешь, пожалуйста, мне... Я хочу дать... Я... Я... Не-не-не, не надо. Я хочу призвать. Через талисман. Он ушел. У меня его нету, я его просрал где-то по ходу. Кирочка, Кирочка. Ну ладно, скажите, извините. Кто тут? Подождите. Смотрите, что... Куда? Куда? Ты идешь переменить, или нет. Иду, но только я свой талисман не хочу отдавать. Я отдал лучший талисман майора. Фигас, телепортирую его ко мне. Фигас. Или, мистер Парк. Где ты, дедушка? Я не хвана. Снимаю панцеры. Так, отошли. Отошли. Фигас. Мы наконец не смогли отвоевать. Так, дракон! Не подходите ко мне. Жду вас дома. Так, это все равно мини победа. Так, супергерой, я вскоре у вас заберу А ты меня залбал в столе, дракон! Так, скоро я заберу у них камни чуть-чуть. это идите трансформируйтесь пока что. Да, вот мой заместитель-хранитель. Это... Пугаешь так Завеститель, забери талисмана, <свистит> Пашка. Так вам... мы нашли Дейзи. Да, ну он и дал Дусу. А Дусу же это тоже победа. С победа? Ну маленькая. <свистит> М -м -м -м -м. Нам нужна <свистит> вода. Ну это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи всем пока-пока.